Аркадий спрашивает Похоже, что конец света близко И самое страшное, что все вокруг Спокойно говорят об этом Только совсем недавно мы хотели счастливо жить Строили планы на будущее И вдруг понимаем, что ничего этого не будет И что теперь делать А кто тебе сказал, что вообще То, что вы хотели, это хорошо ну, Давай разберемся Ну люди хотели простого, человеческого счета. Ну так ну, хорошо Чем это хорошо? Да, уколоться и забыть знаешь, еще лучше может быть. То есть это как такую спокойную таблетку? Пилюльку взял, уснул, молодец, спокоен. Это не цель нашего развития. Так что не надо пытаться все время остаться в той песочнице, в которой ты жил раньше, и играться в то, что ты будешь лепить какие-то домики. То есть вы считаете, что это были детские игры, да? Все? Да, да, да. Да? А взрослые Развивался игра? маленький эгоизм. А сейчас мы должны подняться над тем эгоизмом. Мы должны начать смотреть... Вперед и по-другому. Какая у нас сейчас взрослая игра должна быть? Скажите мне, пожалуйста. Играть всерьез, это значит играть в Творца. Ну вот, поясните, что... Сделать это... так, чтобы Творец был между нами, во всех наших мыслях и действиях. Это называется играть всерьез. Можно так сказать, что прежде чем я что-то делаю, я как бы пытаюсь обращаться к Творцу? Да. Да. И сделать так, чтобы ты представлял, что ты делаешь ради него, за него, для него. Для него это значит ради других. В общем на Творца не действует ничего, и ничего ему не надо. Есть только одна возможность – получить от него силы, чтобы действовать ради людей. То есть, получается, формула такая... Я хочу быть счастлив меняется на... Я хочу, чтобы люди были счастливы, чтобы вокруг меня были... Но по-настоящему счастливы. Но по-настоящему... так, как я хочу, чтобы они были счастливы. А так, как творец. А так, как хочет творец. Потому что это закон вселенной. Он абсолютный и объективный. Как все точно. А как он хочет, скажите мне, пожалуйста, чтобы люди были счастливы. Что такое А ты кварца? Переселись в других людей. Так. Переместись. Так. И начни чувствовать что для них самое важное, и вместе с ними строят. А вот как вы думаете, вот переселясь, что для них будет самое главное для людей? Чувствовать друг друга близкими. Вот это, да, в глубине человека да, это только? Да, в этом человек начинает ощущать совершенство. То есть там и покой, и счастье, и безопасность вот в этой точке, да? Конец всего, да. Не конец, а кончание, а просто... Совершенство. То есть все люди близкие, все люди, братья, сестры, я не знаю, все? Да, они вообще все пропадают в таком виде, в каком они сейчас. Они вступают просто в область совершенства. То есть если я сейчас хочу как бы использовать другого, да, для себя, да, то угу. там я хочу себя отдать другому, можно так сказать, полностью. Да. Взаимная отдача себя друг другу, в этом и заключается АШПА, что называется в кабале. Отдача. Отдача, да. Это и есть состояние совершенства, духовное состояние. Великой наукой мы занимаемся все-таки. Великой наукой. Она еще проявится, еще разобьют ее, еще разложат ее в чувства. В простые такие, вот такие простые предложения. Вот так вот. Ой, я так расчувствовался.